Всем привет сейчас на этом аккаунте с пяти коробок я выкручу вот этот кас Ну, значит, еще с трех. Я хотел сказать, что выкручу золотой, но сказал, что выкручу обычный. В итоге выкрутил золотой. Ну и ладно, и нормально. Так, еще тут для комплекта мы купим одну штуку. Вкусную. Так, сейчас вот такую читак спешл. И теперь это топ аккаунт. Все на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк.